Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН и наконец-то вылетела новость по поводу того, что начинаются трансляции турниров за которые все мы можем получать награды, а именно контейнеры болельщиков. контейнеры болельщика положили все что угодно, вплоть до премиумных машин. И я считаю, что это прикольно и интересно. Я больше чем уверен, что преобладающее большинство игроков будут смотреть данные трансляции именно для того, чтобы получить конты из них позабирать все что можно ну а по возможности еще машинкой какой-нибудь премиумной поживиться. Вносим. Быстренько ясность, как забрать контейнеры, что для этого необходимо, когда что будет проходить, как определиться в котором часу по вашему времени будет начинаться трансляция. Итак, погнали. Первое. Будет три трансляции. 15 марта, 16 марта, 17 марта. Если вы находитесь где-то очень-очень далеко от центральноевропейского времени, то, возможно, у вас эти даты будут сдвигаться. Потому что, допустим, 20 часов по центральноевропейскому времени, это не обязательно плюс 2 или плюс 3 часа. Это может быть плюс 8 часов, плюс 10 часов. Короче говоря, смысл заключается в том, что это может быть календарная дата другая. Соответственно, ребят, для того, чтобы не ошибиться, заходите в описание под данным видео, переходите по ссылке. Которая там будет на мой видос Посвященный тому, как определить время Сет и соответственно Под тем видосом, на который вы перейдете В описании вы найдете ссылку На сайт, на котором вы можете Выбрать время Сет, к нему дописать Город, в котором вы находитесь И соответственно вам покажет таблицу По времени. Как разобраться в этой Таблице, опять-таки в моем видосе Ссылка на которая будет в описании Под этим конкретно видео Как забрать награды? Ребят, первые грабли, на которые многие на Наступали, это то, что вы ни в коем случае не должны смотреть трансляцию на YouTube-канале кого-то из вот этих вот авторов, которые будут комментировать, допустим, 15 числа, первый онлайн-эфир. Вы должны смотреть на официальной странице именно Wargaming, и никак по-другому. Поэтому, ребят, нажимаете на любого из авторов. Который вас интересует как комментатор и вас перебросит на официальную страницу игры, на которой уже в принципе показано, что трансляция будет через 26 часов 15 марта, ну в моем случае в 20. 55 почему в 20:55 потому что 20 по центральноевропейскому времени в моем случае плюс 1 час и при этом ребят Обратите внимание что зайти необходимо на трансляцию хотя бы за 5 минут для того чтобы сразу с первой минутки начала отсчета времени для получения первого же контейнера быть уже здесь включенным вторые грабли на которые все наступают думают что если запустят вот эту трансляцию и нажмут клавишу свернуть Путь то будут делать там что-то, что хотят на своем, допустим, компьютере, если вы не с телефона будете смотреть трансляцию. Ну и, соответственно, типа будет засчитываться. Нет, ребят, как только вы окно сворачиваете, соответственно, у вас сразу перестает считаться время вашего просмотра данной трансляции. И за это время простое, то есть пока ваша программулина будет свернута, вы не получите контейнер, он вам начислен не будет. Что необходимо помнить? Зайдите заблаговременно. Как вы видите, я сейчас зашел и мне говорит, что самое время войти в свой аккаунт Вы нажимаете кнопку войти Я данную манипуляцию сейчас делать Ну, скажем так, продолжительно не буду Вы выбираете регион, на котором вы играете А в моем случае это Европа И дальше вы попадаете, ребят, на страничку входа в аккаунт вы себя прописываете сюда, прописываете свой электронный адрес, к которому подвязан ваш аккаунт в игре. То есть, по сути, та электронка, которую вы вписываете, когда заходите в игру. И, соответственно, свой пароль от игры. Точно так же, как вы просто всегда заходите в игру с телефона. Ну и, соответственно, нажимаете кнопку «Войти». Можете нажать клавишу «Запомнить» для того, чтобы ваша программулинка запомнила ваш выбор по никнейму и, соответственно, паролю. И в следующий раз вы могли просто автоматом сюда попасть. Таким образом, ребят, просмотрев один вот такой вот прямой эфир, вы получите 8 контейнеров. Суммарно, ребят, будет 3 эфира. Как написано в описании под новостью, 3 эфира, которые состоятся, как я уже говорил, 15, 16 и 17 марта. Разница заключается в том, что за первые 2 эфира, а именно 15 марта, 16 марта, вы получаете по 8 контейнеров за каждый. Это уже 16 штук. И плюс еще 6 контейнеров за 17 число. Таким образом получается, вы сможете забрать 22 контейнера. Как я уже сказал, контейнеры халявные, вам просто достаточно будет их открыть. Я лично планирую смотреть трансляции. Напишите свой комментарий по поводу того, будете ли вы этим заниматься и открою вам маленький-маленький секрет и лайфхак. Как параллельно с тем, чтобы Шла трансляция, можно было, допустим, серфить в интернете. Для этого вам достаточно сделать следующую манипуляцию. Вы можете свою ссылочку эту вытянуть в виде отдельного диалогового окна. Я не знаю, сейчас захватит программа или не захватит. Вот так вот это происходит. Не захватила, она спряталась. Но смысл в том, что я забрал ее отсюда, но и, соответственно, она превратилась в отдельное диалоговое окно, которое я могу вполне спокойно свернуть, не то чтобы свернуть, а сделать меньше по размерам, уменьшить его, ну и соответственно выдвинуть его куда-нибудь в какую-нибудь сторону, да, там, которая мешать не будет. И параллельно открыть второе диалоговое окно, и в таком случае я могу и в интернете серфить, и трансляцию параллельно с этим смотреть. Это маленький лайфхак, который я хотел с вами поделиться, ну а если вам нравятся мои видео, если вам понравилось данное видео, было вам полезным, обязательно, ребят, подписывайтесь на канал, без ваших подписок каналу не существовать, а я очень хочу развить его до необычайных размеров и чтобы когда-нибудь вот здесь вот появилась еще короткая надпись вот гсн спасибо вам большое за просмотр всех благ всего хорошего мира друзья мои и обязательно спокойствия пока пока